Google планирует изменить дизайн мобильной поисковой выдачи. Среди основных изменений – увеличение объема поисковой выдачи и заголовков, а также более крупный и жирный шрифт. Привет, это Мария и Новости Digital. Функциональность поиска в Google останется прежней, изменится только внешний вид поисковой выдачи. Он станет проще и чище. Для Google важно, чтобы пользователи могли сосредоточиться на информации, а не на элементах дизайна. Шрифт станет жирнее, а текст крупнее. Также увеличится объем выдачи и размер заголовков разделов. Это позволит людям быстрее считывать информацию. Результаты выдачи будут отделены только линиями сверху и снизу, рамка по краям пропадет. Также вокруг рамки перестанет показываться тень. Это позволит увеличить пространство выдачи и убрать отвлекающие от контента элементы. С помощью света будет выделяться самая важная информация. Так взгляд пользователя будет направлен на нужные данные. Шрифт, изображение и другие значки выдачи станут более округлыми, похожими на логотип Google. По мнению компании, изменения упростят для пользователей поиск нужных сведений по запросам, а также сделают поиск более дружелюбным. При этом, коснутся ли изменения рекламных объявлений, Google не сообщает. Эти изменения помогут упростить поиск нужной информации. Обновленный дизайн станет доступен пользователям Android и iOS в ближайшие дни. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!